друзья всем привет я снова на рыбалке уже ноябрь месяц первое число погода осенняя хотя в принципе нас осень так порадовал в этом году сегодня пасмурно ветрено попробую поймать карася либо красноперку говорят что и плотва попадается из снастей стандартная моя 4 четырехметровая удочка плавок пятиграммовый Ловить я сегодня буду на опарыша и на красного червя. Посмотрим, что из этого будет лучше работать. Ну и из прикормки у меня каша пшеничная, с макухой. И буду еще добавлять и буду еще добавлять покупной прикормки. Это для того, чтобы немножко расширить, и она такая более сыпучая и больше дает мути Сейчас только прикормился закинулся посмотрим что будет на этом месте если здесь ничего не будет кривать конечно будем ездить искать рыбу привязывал поводок хотел поставить меньший крючок вот клюнула вот такая красноперочка небольшая чуть меньше ладошки но это уже приятно что рыбка подошла на место там где я прикормил значит будем сидеть я уже честно говоря думал постепенно собираться и двигаться но смотрю рыба активизировалась то есть полохи идут еще одна красная пярочка, ну такая, как вы видите, она одна в одну идут. Видно, стайка подошла. Сейчас я все-таки поменяю поводок на другой и продолжим. Сейчас наверное чуть докормлю, чтобы активизировался клев, чтобы рыба стянулась, потому что он там за кувшинками. Вот небольшое такое прогалино вот там тоже есть всплески возможно она стоит там периодически подходит ко мне берет пока что очень осторожно видно что поплаво чуть чуть играет вот за час хорошо было заметно карась На удивление Значит, все-таки это он игрался с моим выплавком. Смотрите, какой красавец. Такая уверенная ладошка, даже чуть больше. Хм, приятно. Но, честно говоря, так вяло-вяло сопротивлялся. вот Летом он сопротивляется просто дико. А сейчас видно, водичка холодная. И он не сильно барахтался. Только что сделал докорм. Посмотрим, испугает это осеннюю рыбу или нет. Правило, они сейчас уже готовятся к зиме, поэтому должны очень активно питаться. И особой боязни не должно быть на прикорм. Посмотрим. Блин, ребят, вода упала просто капитально. Вот если вам видно от стебля тростника, насколько она ушла. Ушла примерно сантиметров 60-70. То есть если вот здесь, когда я по весне ловил, глубина была до 2 метров, то сейчас еле-еле метр. Это при том, что внизу, скорее всего, что осевшая трава. Иди, иди сюда. Красноперочка, но ну, это было видно по поклевке, я думаю. Такая стандартная, чуть меньше ладошки, но вы знаете, как раз на таранку она пойдет. И заглотила хорошо. Вон, видели? Всплеск был. То есть рыба гуляет. Он еще раз. Иди сюда. Хорошая. Хорошая. Ребята, смотрите, какая красноперка. Ух, какая мамашка влетела. Yeah. <laughs> За такой красноперкой осенью ехал. Посмотрите, какая она красивая. Блин, какая она большая. Надеюсь, что теперь только такая сейчас и будет плевать. Мне бы это очень-очень хотелось. Вот только что, конечно, очень красивая была. Я надеюсь, что будут следующие точно такие же. Ой, как приятно было это делать, тянуть ее. Она, конечно, сопротивлялась, как я уже говорил, вот что карась, что красноперка не как летом. Не так активно, потому что она менее активная в плане того, что вода холодная. Но это было так приятно. Честно говоря, сначала подумал карась. Но красноперка таких размеров меня очень порадовала. Вон там пошли пузыри. Значит подошел караси, копается активно. У нас сейчас будет веселье. Таряска туда-сюда ходит. Цепляет леску. Иди сюда. Небольшой краснопер. Но вполне себе такой забирабельный. Поэтому мы его также забираем. Иди сюда. Ох, какая. Ох, какая красотка. Вы видели, какие кульбиты она сделала? Вообще красота. Красавица. Идет в садок. Хоть и прохладно, но рыбалка мне сегодня однозначно нравится. Рыба сразу поклевывает. Смотрите, смотрите, смотрите, что творит, что творит. Какая же эта красота. Скоро уже зима, этого кайфа не будет. Будет зимняя рыбалка. И долгих месяцев три точно ожидания весны. Смотрите, смотрите, смотрите. Ох, красота какая. Блин, как же она дает джазу. А? Ох, какая подошла красивая. Какая стайка краснопера зачетного. Какая же она классная. Хорошая, хорошая зачетная красная перочка на зиму будет запасов у меня рыбки сушеные какой же это кайф небольшой карасик только отвлекся и сразу только увидел что поплавок уже уходит такой маленький возьмем может котам достанется сейчас я подкормлю чтобы опять красномер подошла сегодня температура где-то плюс 8 наверное пока что не больше мне кажется Максимальная должна быть градусов 15. И обещали солнце. солнце пока что я не вижу. <как> Интересно будет посмотреть, как, какой будет клев, если выйдет солнышко. Я думаю, рыба вообще будет просто с ума сходить. Оп, нашел, где она стоит. <как> а то, наверное, минут 7 точно не клевала. Вода туда-сюда ходит. Видно, рыба сместилась чуть-чуть посмотрим где она будет стоять ну плюс я соответственно прикормил это тоже повлияло немножко что рыба распугалась вот только прикормил опять пошла такая чуть меньше ладошки я надеюсь что буквально через несколько минут должна подойти уже крупная хорошая как вот играет с поплавочком. Давай уже, бери иди. Вот так вот. Вот так. Ну, видно, что-то небольшое. А, не, нормальная, вы знаете, такая карасинка. Хороший такой. Стандартная ладошечка. Хорошо, что в лодке сорвался. Вот такой карасик. Отлично. Сегодня рыбалка вообще просто супер. Она даст фуру многим летним рыбалкам. Вот такой маленький карась. Mm -hmm. ну, его мы отпускаем. Все, что можно... Отпустить я буду сразу отпускать, я даже в садок положить не буду. Ох ты, красноперка, вот это хорошая, вот это мы забираем. А красный маленький не нужен, а краснопер хорошая, очень нужна. уже поприятней чуть-чуть придавило так но это то что мы берем на засол отличный размер блин плюхнул так что аж на камеру попало да, ветерок немножко поменялся стал чуть-чуть сбоку и опять сразу же сразу пах не довзяла. Ладно. Опять сразу поклевка была. Подошла стайка. Давай, давай, веди. Иди сюда. О, это уже осень такая приятная. Карась. Хороший ладошечный карась. Вот мой ушел. О! Это был карась. Фу, блин. Думал прозевал поклевку. А нет. Вот такой красивый карасик. Пытался завести, но благо здесь одна трава. То есть нет такого, что камыш. Поэтому он в садке. Ну, а теперь уже все. Вот она, красавица-красноперка. Ну, это уже очень приятный размер. Это уже очень-очень хорошо. Так. Давай крючок. Тебе он не нужен. А мне он еще нужен. Так. Конечно, опарыша просто в хлам убивает. Только-только насадил свежего. Иди сюда. Карасик. Ну, такой... Очень приличный карась. Очень. Иди ко мне. Это что ж такое, а? Сход. Сейчас. Нового параша поцеплю. Потому что разжевало уже в хлам его. И попробую доловить все-таки эту рыбу. Это было похоже именно на красноперку такую хорошую давай давай давай веди так эту мелочь мы отпустим обязательно нам она не нужна нам нужна та которая я втыкал, хорошая и крупная, если бы еще эта да, ряска сюда не плавала, вообще было бы хорошо. Ну, еще такая же, но этих мы будем отпускать. Будем отпускать насадку изменить. Нацепил червя и одного опарыша. Посмотрим как будет на такой бутербродик рыба отзываться. Наконец-то Наконец-то очередная красноперка Очень долго ждал, очень Карась Ну я думаю Такого мы отпустим Мелочная мне нужна, пускай она растет. Но это такая в принципе вполне нормальная, которую мы можем забрать. Но что-то как-то клев сам 10 подутих, я бы так сказал. Он есть. Ну, явно не такое, как было часов восемь. Посмотрим, уже может они расклеется еще. Думаю, до 12 должно клевать в принципе как из пулемета. Ну, солнышко, конечно, не хватает. Было бы солнышко, было бы вообще супер. Да, очень вяленький клев. Очень. С чем связано? Непонятно. Но вялый. Во, вот это уже хорошая. Только мамочка симпатичная. Только сказал, что вялый клев. И практически сразу вторая красноперка клюнула. Что-то непонятное там на крючке. Кто то притопит, но не ведет. Может мелочь какая-то. да, не крупный краснопер, то он воду варил. Заметил такую вещь сегодня, когда на крючке два парыша практически не клюет, как только три и больше насаживая, клев значительно активней. Хотя по весне достаточно было и одного и двух парышей, рыба просто дурела. О, о! Вот это вот! Это то, чего я ожидал. Уже целых полтора часа. Вот такую красотку. Отличная красноперка. Красивая. Вот смотрите, какая красота.